29 мая 2020 года Мы начинаем На заседании вот в таком необычном режиме присутствует Назаров Денис Леонидович, Архипова Евгения Сергеевна Волкова Ольга Александровна, Зайцев Андрей Викторович, Каверина Ирина Васильевна, Клопков Игорь Валерьевич, Степанюк Ольга Александровна и э, я, Суботин Вячеслав Михайлович, а также член комиссии с правом совещательного голоса от партии Яблоко Семенков Сергей Михайлович, также присутствует Лысов Дмитрий Витальевич, Представился заместителем председателя Приморского районного отделения да, партии, насколько я понимаю. Партия Яблоко. И Чебыкина Мария Васильевна. Это вы. Да. Ранее член нашей комиссии с правом решающим голосовым. В какой комиссии были? 17 Да. Но я не успела принять участие в выборах, к сожалению. Понятно. Понятно. Так, несколько слов о том, почему все-таки мы в таком формате собрались. Понятно, что это все делается в целях соблюдения действующих ограничений, которые введены у нас в городе. Ну, в соответствии с регламентом нашей комиссии, члены комиссии принимают, решение, принимают участие в заседании вот в таком вот формате, в формате видеоконференции. Курорм у нас имеется, кто за то, чтобы открыть сегодняшнее заседание? А, друзья, меня, меня видно вообще нет? Да, ну вот. Только руку, да? Так, да. давайте сделаем. Так Жень, Я, Я видно в отражении на этой <свист> <свист> А если мы так сделаем... Вот так. Хорошо. Оставляем. Итак, заседание с вами мы открыли. На повестке дня у нас сегодня несколько вопросов. Хотел бы, вы знаете, вот территориальная комиссия номер 9 существует уже... Больше четырех лет Мы с вами вместе, с большинством из вас, больше четырех лет Я вот посмотрел, сколько мы заседаний провели Шестьдесят одно заседание Шестьдесят сегодня шестьдесят первое И сегодня на повестку дня включено 9 вопросов Предложено к утверждению. Вопрос об исключении из резерва составов участковых избирательных комиссий. Вопрос о досрочном освобождении от обязанностей членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. О дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий, о назначении членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, исключение лиц из резерва составов участковых избирательных комиссий. Далее, о назначении председателя участковой избирательной комиссии 18.06, о назначении председателя участковой избирательной комиссии 18.13 и еще три вопроса о назначении председателя участковой избирательной комиссии 18.26, 18.43 и 18.10 соответственно. Кто за то, чтобы утвердить данную повестку Нет. Я предложу сюда каждому голосом проголосовать действительно, чтобы мы удостоверено, что есть. Да. Назаров <смех> Архипова Отлично Клопков за, за. за. Отлично, и за. тоже за Повестку дня мы с вами приняли Переходим к первому рассмотрению первого вопроса повестки дня Об исключении из резерва состава участковых избирательных комиссий Я кратко поясню, да, наверное, У нас есть пять заявлений об исключении из резерва составов участковых комиссий. Оснований каких-либо их не удовлетворять, у нас в силу закона нет. Поэтому все, что мы можем, это резюмировать наше согласие с тем, что они исключаются из резервов комиссий, в которых они сейчас в резерве находятся. Пять фамилий, проект решения у вас у всех есть. Пять фамилий, пять комиссий. Я все же назову. Назову фамилии. Пухальская э, назову фамилию Пухальская Татьяна Вячеславовна, Пол Стайнин Илона Владимировна, Палихова. Видимо, так удаление. Екатерина Викторовна, Яковлева, Екатерина Витальевна и Терезеев. Терзеев. Кирил Юрьевич. Кто за то, что, э, за принятие решения об исключении из резерва э, этих? Э, Пятерых человек. Кто за? Тоже фамилия? Да. Архипова за. Клопков за. Субботин за. Решение принято. Единогласно. Следующий вопрос. Вопрос о досрочном освобождении от обязанностей членов участковых избирательных комиссии с правом решающего голоса. Опять же, проект у вас ресет есть, там 47 человек, 46 это по заявлениям, один в связи с поступлением сведения о смерти. И вот все эти 46 написали заявление о сложении. В каким-то формате, очередь. да. Кто электронной почтой, кто пересылка, фотографии, как угодно. Ну, это и, там там подписи, и там подписи были. Неочная явка. Сейчас в период как бы. Там конечно. подписи были. Кто-то. Заранее готовил, там, со своих составов собрал, просто принес, как мы уже уточнили желание. Кто за то, чтобы принять решение о досрочном освобождении от обязанностей членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса? В том составе, в том количестве, которое вы видели в проекте решения. Кто за? Лобков, за. Андрей? За. А, Ахипова, за. Субутин, за. Решение принято единогласно. Следующий вопрос. О дополнительном зачислении в резерв состава участковых избирательных комиссий. Я, наверное, тоже кратко скажу, у вас у всех есть проект решения, есть сопроводительная справка, там отражено, что поступило 60 заявлений, в резерв предложено включить 56 человек. У нас основания, по которым предлагается отклонить 4 заявления, очень простые. В период подачи заявлений для включения в резерв от этих лиц поступили заявления, не содержащие подписи от троих, от четвертого поступило заявление, не содержащее копии паспорта. При этом наличие подписи и копии паспорта является теми минимальными обязательными требованиями, которые предъявляются у нас к комплекту документов. Поскольку в отсутствие подписи мы не можем удостовериться, что человек выразил свое согласие на включение его в резерв комиссии, то есть выразил более заявление, подавать такое заявление. А в отсутствие копии паспорта мы не можем проверить элементарно наличие у него гражданства, наличие регистрации и иные персональные данные, которые в обязательном порядке отражают заявление. В последующем, уже в мае, оригиналы этих документов были предоставлены и содержали как подписи, так и четвертое заявление с приложением паспорта и с исправленной датой рождения, там была очевидная описка, Одновременно оценка дается тем материалам, которые поступили в период приема предложений в резерв, то есть по 4 апреля включительно, учитывая, что всем была предоставлена возможность подать эти документы любым возможным образом, в том числе в электронной форме. Какие-то, если есть комментарии, вопросы, давайте обсудим. Если у вас, опять же, есть дополнительные комментарии. Сергей Михайлович, если у вас что-то есть тоже, давайте обсудим. Да, Сергей Михайлович, если у вас есть какие-то комментарии, потому что мы тут уже обсудили этот вопрос. Еще до начала. Да, да, да. Все, можно погромче? Да. Отлично слышно вас. Очень хорошо слышно вас. Хорошо, да? Да. Хотел бы сказать, что в период сбора подписей, в период сбора документов сразу же после объявления был объявлен режим всеобщих выходных дней и самоизоляции. Буквально на следующий же день он вступил. Поэтому полноценного сбора документов у людей, которые ушли на самоизоляцию было невозможно. Люди сидели дома и не имели возможности ни напечатать это заявление, ни отсканировать его, ни сфотографировать. Поэтому э, единственное, что у них были, была возможность э, заполнить эти документы э, в электронном виде и отправить в каком виде они смогли это отправить. Э, Это очевидная фишка, она была бы устранена при наличии копии паспорта. Вопрос был только в этом. То есть само по себе это не было основанием для отклонения. Основанием для отклонения было отсутствие копии паспорта к этому заявлению, только это. представлено в территориальной избирательной комиссии, потому как он включен в резерв другой участковой комиссии. Одновременно мы рассматриваем те документы, которые поступают к нам в период приема предложений. И у нас нет оснований полагать э, невозможным ситуация, при которой Кропин мог лишиться гражданства, мог изменить, например, паспорт, может быть он потерял, подал заявление, получил новый. Тогда личные данные его будут иными. И паспорт является одним из двух документов, которые в силу требований ЦИК в обязательном порядке должны быть предоставлены копия паспорта, а также личное заявление гражданина с подписью подтверждающей волеизъявление. У нас э, не было э, в трех заявлениях из четырех, из четырех не было подписи, соответственно не было подтверждения волеизъявления. А к четвертому Кропину не было приложена копия паспорта. Да, копия его имелась в рамках предыдущей подачи в резерв. Но не исключена ситуация, когда за период между одним резервом и другим он мог изменить паспорт, получить новый, лишиться гражданства. Мы не можем принимать во внимание те документы, которые были поданы ранее. Есть обязанность, установленная цифр, подавать паспорт. Можно я скажу? Безусловно. принять во внимание что сдать полноценный комплект документов в это время для некоторых людей было просто невозможно и когда этот режим закончился а? они представили все комплекты документов необходимые в полном объеме поэтому я считаю что здесь можно пойти навстречу и зачислить их в резерв Понятно, Сергей Михайлович, я, значит, по поводу того, что не, не было возможности распечатать и отсканировать, есть же лист бумаги, есть ручка, в конце концов заявление можно было просто написать от руки, и, ну, мое мнение, что, мое мнение, комиссия сама, конечно, каждый член комиссии сам примет решение, как он считает нужным, но мое мнение, что отсутствие подписи, это даже в, режиме, даже в режиме самоизоляции, это фактор, который ставит под сомнение, а, вообще, а было ли волеизъявление человека. Если мы признаем тот факт, что подписи не нужно, то тогда мы раскрываем совершенно открываем ящик Пандоры с совершенно непредсказуемыми последствиями для других членов комиссии, с возможными инсинуациями и прочими последствиями для недоброжелателей к ним. Поэтому идем строго в соответствии здесь с законом, с теми нормативными, которые были приняты. А было принято ведь только что. Да, мы понимаем, что мы не увидим эти документы э, в живую. Да, мы понимаем, что мы не сможем их попробовать пролистать, но эти документы мы должны были увидеть в электронном виде. Эти документы, неважно как, пусть это будет фотография, пусть это будет скан, пусть это будет э, даже и не очень хорошая фотография, не идеальная, но там, но из этой из этого документа, из этого электронного документа должно следовать однозначно следовать, что этот человек хочет то о чем за, о чем там, не знаю, заявлено. да, о чем заявлено. Кстати говоря, эти документы пришли от, от, от кого? Не от них же, не, по, не, не от этих которые... Тем более, тем более, что эти документы пришли не с их адреса электронной почты. Здесь еще можно было хоть как-то говорить. Поэтому для меня позиция однозначная. Я предлагаю, я предлагаю комиссии я позвольте еще добавлю для коллег тоже, четыре человека, в отношении которых предложено не включать их в резерв комиссий, уже сейчас представлены в резерве других участковых избирательных комиссий. То есть для них сохраняется возможность стать членом комиссии с правом решающего голоса, но либо по другим участкам, либо просто другим путем. То есть мы не уменьшаем количество резерва партии роста или партии «Яблоко». Просто в данный момент, когда эти же лица предложены в резерв других комиссий, повторно предложены, мы не можем удовлетворить данное пожелание, потому что поданное заявление не содержат подписи, либо в отношении Кропина не было представлено копия паспорта. Извините, могу я прокомментировать это все? Да, можете. после а, того, как завершил ПТИЮ подачи документов. Я думаю, что из этих документов и, Я, да, да, да, там, да, там да. есть живая даже... непонятно, потому что режим самоизоляции содержит требования в обязательном порядке оставаться дома только для людей, в отношении которых есть данные о том, что они заболели. Для всех остальных существуют рекомендации, которые необходимо соблюдать. Сведения о том, что четверо ваших резервистов были больны коронавирусом и а в этой связи находились на строгой изоляции, не было. Сведения о том, что они в категорической форме не имели Объективной возможности к передвижению не было. Они не реализовали свою возможность предоставить эти заявления в формате фотографии с подписью своей рукописной. Не было сообщено о том, что есть какие-то дополнительные затруднения. на встречу потому что ну, это ущемляет их права это не Спасибо. ущемляет их права поскольку они в резерве вы просите нас э, совершить нарушение действующих требований закона пойдя вам на службу уважаемая комиссия вы все слышали э, да, при... хочу, да предлагаю прийти к голосованию кто за то, чтобы принять решение о дополнительном зачислении в резерв состава участковых избирательных комиссий? В этом решении, исходя из 60 поданных комплектов документов, 56 соответствуют закону. Кто за то, чтобы включить в резерв эти 56 человек? Кто за Кипова за Субботин за Выразите Кто, словами, кто против? Я воздержался Клавков воздержался Да, один воздержался Решение принято Следующий вопрос Вопрос о назначении членов участковых избирательных комиссий с правом Решающего голоса исключение лиц из резервов состава участковых избирательных комиссий. Речь о 40... 48 сорок восемь человек сорок которые у нас только что были исключены из состав, там сорок шесть по один по факту смерти, и 48 восьмое вакантное место. Это то, которое у нас с вами было незанятое место. Это после освобождения от должности члена комиссии с правом решающего голоса Игорь Валерьевича в комиссии mm -hmm. восемнадцать двадцать Проект решения у вас также есть, там без корректированных Кто за то, чтобы принять решение о назначении членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса исключение исключения лиц состава участковых избирательных комиссий в соответствии с проектом решения, который вам был отправлен 48 человек Кто за? Архипова за Хлопков за Субботин за Решение принято единогласно. Спасибо. Следующий вопрос о назначении председателя участковой избирательной комиссии 1806. Предложено к назначению малых Виктория Алексеевна, 72-го года рождения, имеет опыт работы наблюдателя ЧПСГ занимает руководящую должность не боится заболеть коронавирусом что сейчас крайне важно накануне, накануне голосования по конституции потому что так уважаемые коллеги для справки что разные разные Строитель. слухи разные настроения разные слухи ходят mm -hmm. относительно того а как же все таки будет осуществляться это голосование а в какой степени председатели участковой комиссии должны будут погружаться вот э, в те самые действия, которые они предпринимали на обычном голосовании Надо ли будет ходить по квартирам Нужно ли будет взаимодействовать э, с избирателями напрямую Так, как это было раньше И конечно, конечно, я признаюсь вам честно Что достаточно большое количество председателей участковых комиссий Сейчас ну, звонят и, и говорят, что а мы не будем работать А мы не будем работать, потому что здесь что творится Мы не будем... Ради чего все это? Поэтому те люди, которые готовы варить на себя определенное такое бремя, они на вес золота. Вот малых Виктория Алексеевна одна из них. То, на, за то, чтобы назначить малых... А можно вопрос? Да. да. А вот занимает она руководящую должность вы сказали. Да. То есть, какую должность она занимает? То есть, чем она занимается? Она руководителя отдела опеки и попечительства муниципального образования. У тебя или как? Нет, Черная речка, и она по территории Черной речки и идет. А. Да, то есть, это ее контингент, ее в основном жители. И на вопрос, боитесь если вы в случае, если будет потребность ходить по квартирам... Она то, говорит, это моя так и работа. Кто за то чтобы назначить председателем участковой комиссии 1806 малых викторию алексеевну кто за, за, за. субботин за. за клопков за Благодарю. решение принято единогласно Следующий вопрос о назначении председателя участковой комиссии 18.13. Предлагается к назначению Марковский Евгений Александрович. Я сразу поясню относительно его кандидатуры и последующих двух. Общий принцип решения был схож. Во-первых, это возрастная группа, мы старались кандидатов рассматривать Такого среднего возраста, поскольку они менее подвержены вероятности заболевания или с меньшим исходом для них, в меньшей степени боятся занимать такую должность, и занимаются работой, требующей непосредственного контакта с большим количеством людей, имеют определенный опыт работы в сберетной системе, наблюдатели, ПСГшники, наблюдатели от общественной палаты, кто, ну, кто, кто где в разные года и с разными субъектами движения. Марковский Евгений Александрович у нас с 87 -го года рождения, с собрания избирателей по месту жительства. Тоже не боится, что в данном случае основной, пожалуй, критерий. Кто за то, чтобы назначить председателем участковой комиссии 18-13 Марковского Евгения Александровича? Кто за? Кипова «За». Субботин «За». Клопком «За». Благодарю. Решение принято. <свят> Вопрос следующий. О назначении председателя комиссии 1826. Назначение предлагается Гончарова Наталья Игоревна. Наталья Игоревна, мы очень рады ее снова видеть в наших рядах. Она ранее уже была членом комиссии с правом решающего голоса. Долгое время была секретарем одной комиссии зарекомендовала себя исключительно хорошо, живет на данной территории, и поэтому отчасти просилась вот, в эти комиссии участковые, очень ей хотелось снова вернуться к этой деятельности. Тоже не боится ходить по квартирам, все ей знакомо, адреса, территория. Кстати, она, по-моему, на обучение, да, была? Да, всегда, она как секретарь в обязательном порядке присутствовала, и да, активное участие принимала. У нас с две года в составе комиссии была тема решающего голоса и секретарем более кто. за то, чтобы назначить Гончарову Наталью Игоревну председателем участковой комиссии восемнадцать двадцать шесть? Кто за? Азарова за. за. за. Архипова за. Субботин за. Архов за. Решение принято. Вопрос о назначении председателя комиссии восемнадцать сорок три. Предлагается Пухальская Татьяна Вячеславовна. Пухальская Татьяна Вячеславовна. Тоже имеет опыт работы в качестве наблюдателя. Там разные года, по-моему, с перерывом с каким-то с небольшим. Ну, основной такой довод не боится. Сейчас, в текущей ситуации, это важный фактор, значимый. Была и наблюдателем, была и... Да, единственное, что я вот когда... Я Кто за то, чтобы назначить Пухальскую Татьяну Вячеславовну председателем участковой комиссии восемнадцать сорок Кто за? Позор, за. За Мухин, за. Решение принято. Вопрос о назначении председателя участковой комиссии восемнадцать десять. Суйна Ирина Олеговна. Суина Ирина Олеговна была ранее членом комиссии тоже по территории Черной речки. Сейчас переходит в состав комиссии восемнадцать десять опытный сотрудник, была секретарем, да, причем секретарем она обеспечивала в том числе и обучение своей комиссии, которая была на тот момент практически в новом составе, зарекомендовала себя очень положительно, как такой страшно устойчивый человек организовать труд коллектива способны что крайне важно в данной ситуации кто за то, чтобы назначить Суину Ирину Олеговну председателем комиссии 1810 кто за? Так, звук пропал у нас кто выдвинул ее? а кто ее выдвинул? Единая Россия но у них там она, собственно, была от Единой России в другой комиссии, снова ну, вот сейчас от Единой России. Нас слышно, коллеги? Что-то да. тихо как-то стало. Да. Я думаю, А типа глаза. Клоков за. Значит, друзья, я прошу, просто тогда вас плохо слышно, руку поднимите, правда, чтобы мы видели. Благодарю. Да, все. И мы друг друга слышим. Да. Решение принято. На этом... Повестка дня у нас на сегодня исчерпана. Друзья, вас, конечно, я теперь плохо слышу, но, надеюсь, слышите вы меня. Могу сказать, что вполне возможно у нас крайнее заседание нашей комиссии вот в тех условиях, в которых мы находимся, когда у нас 51 участковая комиссия. Вполне возможно, на следующей неделе будет принято Санкт-Петербургской избирательной комиссией решение о формировании нового ТИКа, новых трех тиков в Приморском районе. А это значит, что территориальная комиссия номер 9 лишится большей части, скорее всего, большей части территории, за которую сейчас она отвечает. Поэтому, что могу сказать? Вот давайте запомним это заседание, когда мы еще принимали, принимаем решение, кадровое решение относительно э, большого количества комиссий. Комиссии Черной речки и комиссии Озера Долгого. Вот, вот на такой ноте, для кого-то лирической, для кого-то, кто-то может с обречением скажет. Вот я бы хотел сегодня завершить. Кто за то, чтобы закрыть сегодняшнее заседание? Кто за? Единогласно. На этом заседание сегодняшнее завершено. По поводу наших технических неурядиц я все-таки я рад, что мы э, разрешили эти проблемы, обкатали систему.